В начале упомяну, что профессия подразумевает контакт с людьми. В первую очередь здесь нужно нравиться и привлекать внимание. Кстати, личный бренд – это не только говорить об экспертности, но еще и о себе. Приподнимать завесу личной жизни, раскрывать хобби и доносить свое УТП, заинтересовывая даже тех, кому здесь и сейчас ваши услуги не нужны. Риэлтор, чтец. Будь, пожалуйста, послабее, просишь ее рабе, хоть на мгновение. Взгляд, Никита отлично отстроился от конкурентов. Если тебе прямо сейчас не нужно купить, сдать, снять, продать квартиру, окей, оставайся, я тут стихи читаю, глубоким вдумчивым басом. Весь такой романтичный, добрый, благородный рыцарь. Чудо личного бренда, когда люди остаются из-за чего-то близкого себе здесь и сейчас, а в момент, когда уже понадобится услуга или продукт, угадайте, кого они вспомнят в первую очередь? Тому, кому уже сформировано доверие. А пока, например, понаехавшая амбициозная девушка слушала полгода стихи и скопила наконец на квартиру, кому она пойдет? К тому, на кого она все это время смотрела и уже внезапно доверяет, потому что великолепный чтец постоянно выдает дозу социальных доказательств, присутствует в ее жизни и никуда не взял и не свалил. Олицетворение самого важного столпа во внешнем облике при составлении и продвижении личного бренда – это аккуратность, всегда опрятный, старательно отутюженной одежде с чистым, опрятным лицом. У него образ хорошего парня, сына маминой подруги, но немного хулигана, при этом он трудяга, сам себе зарабатывал на обучение, в универе трудясь по ночам. Экспертность, советы команде, показывает частички разговора с подчиненными, можно даже услышать кое-что полезное именно для себя. Например, что продажник не должен выдавать свои негативные эмоции совсем никак, даже мимикой. Это плохо для бизнеса, да и пустая трата энергии. Социальные доказательства. Аккаунт в Instagram пестрит отзывами, договорами и постоянной движухой продаж в Stories, а также офисом и его ремонтом. Есть команда, что, несомненно, поднимает рейтинг в глазах того, кто выбирает агент. По недвижке. как и звезда рок-н-ролла герой нашей рубрики холост и ищет ту самую чувствуете еще одну причину подписаться и следить за ним на мой взгляд никита хорошо справляется с задачей позиционирования и продвижения личного бренда я бы пожалуй на данном этапе добавила только слова и фразы идентификаторы что это такое и как этим пользоваться можно будет узнать на моем бесплатном лекбезе по персональному бренду дата и подробности скоро будут в сторис не пропусти